Всем добрый день! Сегодня хотим показать вам, сделать небольшой обзорчик на нашей кухне в эмали и рассказать, а, какие их особенности, из чего это все состоит. Тумбы и шкафы изготовлены из стопроцентного массива дерева, без какого-либо шпона и МДФ. Фасады наших кухонь выполнены из бессучковой сосны, категории экстра, толщиной 20 мм. Корпус и цоколь из массива сосны, высшего качества, без дефектов и черных сучков, Толщина 18 мм. Для производства используется мебельный щит категории ацельно-ламельный и экстра-сращенный. Задняя стенка из березовой фанеры толщиной 3 мм. Дно ящика из березовой фанеры толщиной 5 мм. Заметьте, никакого МДФа вы там не найдете. В комплект входит фурнитура высшего качества, петли с доводчиками, направляющие полного движения с доводчиком. Кухонные ножка регулируемые, пластиковые опоры 100 мм черного цвета. Вы можете заказать покраску у нас на фабрике, выбрав цвет из широкой палитры. Срок изготовления уточняйте у менеджеров. Также всегда в наличии тумбы, покрытые бесцветным бланком и без покрытия, которые вы можете покрасить в любой понравившийся цвет самостоятельно.